Буэнос диас, мискеридез омегас. Ядерный рассвет на заряд ваши экраны. А это значит, что мы продолжаем слушать музыку. Спать на каких-то подушках и мяукать. Это стрей. Поэтому сажайте жопу поудобнее, хватайте ништячки и делайте громче. меняльчика так же почесать кабель я получил но по-хорошему надо получить еще и ах ты ж блин третью банку напитка как будто на пожар Op, op. так теперь по идее надо вернуться в офис к программисту где там этот олень а не стопы, мне же к бабке надо Ждем. так, и надо тут порыскать. искать в этом краю. Оп. Так, вдруг мне удастся найти еще один ватомат вот с напитками, потому что мне нужна третья банка, чтобы получить реликвию. Одну я, можно сказать, бездарно Тут-тут-тут-тут-тут-тут. с другой стороны хер его знает может не бездарен, может оно и пригодится оли беседы как будто на пожар летит воздушный шар так чем-то так бабушку я уже обработал скрестись обязательно мяу здарова так, где там этот с припязью К этому придурку возвращаться который шеймус или как тебя там ну и попутно надеюсь удастся найти третий пузырь анархитоса черпух чешся так не тут у него где-то хаз было а вот тут Во. Во. Надо было ему еще банку на это самое уронить. Вот он. Погнали, чё. Так, ща проругается немножечко. У ну, конечно, тачка мощная, но я не знаю, почему она так рыгает. Иди сюда. Хотя казалось бы, просто кошак. Но нет. что -то думает. Я так думаю, он за той закрытой дверью. Ну да. Больше там идти некуда. Да открывай, Ептек. <звук> Паны тестос, сколько там этих мудантов? У меня же залагало от такого обили биомассы Так, так, так. Так, давай не лагать, а. Я конечно, понимаю, что я провел несколько часов АФК, но тем не менее. О! Кыт. А, это она во время сохранения начала так залагиваться. Ладно, что -то у него в на момент не лагануло. Значит, я тоже буду ни хрена не быстрым. Да господи, блядь, рот этой канализации шатал. Ну а вроде более-менее отпустило, жить можно. Так. Так, сначала сходим сюнды. Потом посмотрим тунды. Так, снимаем воспоминания. Опа! Съехали на жопе. All you have to do is leave in the space. Я так понимаю, надо просто ускоряться и лупить.. О! А вот изурки! Пошли в жопу! В жопу я сказал. Так, обгон. Так перестроение. Прыжок. Прыгают эти твари не хуже меня. Твою то дивизию. а! Так, сбросить, сбросить, сбросить. Бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля. Не, твою то мать. Так. Здесь надо брать разгончик. Так, давай грузимся. И сейчас еще заход. Это просто охуенно. И так что меня сейчас будут выключать, просто на чем свет стоит? О, а вот и орки. Оп, оп. Пошли в задницу, я сказал. Блин, они сразу налипают потры. Так, они опять меня заели на этих трубах. Вот собаки. Не, ну что за осады? Ух, я так чувствую, придется попотеять. Так, поездка на жопе. Так, слева. Перестроение. Прыг. Так пошли в задницу. Ускорение. Самогон никогда не оставался на одной и той же троек. Тори скинул, перестроился. Дайте прыгнуть сволочи. Так, здесь еще. Обгон, перестроение. Ой-ой-ой-ой-ой. опасно то как? Чуть-чуть мне не хватило. Фух. Так, еще заход, разминаем пальчики, пацаны. Твою-то дивизию. Да, теперь я хотя бы понял стратегию. Оп, нейбл. Так, проходим кучку зурков. Так. ваш уж а? Так, пошли в задницу, собаки вы лысые. Пошли вот у попу. -по. Оп. Ух, кажется, оторвался. Так, вот только нахрена я прыгнул на эту трубу. Ага. Хитро придумано. Так, ве кошачий вес бочка, в принципе, выдерживает. Так, главное, чтобы сейчас вторая серия не началась. А она, мать за ногу, точно начнется. Ну чё? Ой-ой-ой-ой-ой, как это было опасно. Ох. Так, кошка приземлилась на борт, но. Так. так, лапу я все-таки поразил, некоторое время бегать не смогу, но с зурками тут таких проблем нет. Так. Ну, что вы не говоря, а звук мне уже не нравится знаешь я тут подумал блин. интересно что будет дальше что как говорится эти лягушатники да студия разработавшая игру французы еще может придумать Так, джинсовая куртка так но здесь тупичок как у гоблина так спиздить нельзя так, суть потому что это чекпоинт, надо быть предельно внимательным. А, это все еще купол. Я думал, мы в метауне. Так, вот это тут кобелек, мне интересно, куда идет. Ага, явно не энергетический напиток. Так, электрический генератор. Но ну, чтобы он запахал, требуется какая-то часть. Ну что, немножко придется поиграть в помоешного кота. Ёпти. Мясо напоминает реально амнезию. Вот это вот мясо на стенах, когда тень приходила. Блять, аж передернула. Так. А если залезть повыше. Так, говоришь, какая-то часть от генератора нужна. Так, приходит кабель сюда. О. За руки в клетке. Так, значит, где-то рядом и док. Я так подозреваю. Так, сохранение. О! Бум. Док. Так, с доком я почесать пока что не могу. О, минус стопочка. Так, воспоминания. разблокирован скорее всего его надо запитать для этих дел Ммм. Угу. Это все уже хорошо. Так, ты мне хоть предохранитель-то дашь? Предруг старый. Так откуда то что спрыгнул? Так ага, вон кабель? Ща будет забег. Там yes. да, мне зато будет весело. А ну, выноси сволочей. Так, живым не дамся, собаки. Ага, док может меня вести. Это все, конечно, хорошо, но мне надо придумать, как забраться повыше. Мне-то свет не приносит никакого вреда, правильно? А, это зеленые надписи на дверей. Мне показалось, ты шлейф Вуни. PERK What are you doing, Kat? You need to resume this Department of Business Department of Business Штяча. так как же я все-таки должен юзать дефлюксор Наверное, пойдем в следующей серии. Спасибо всем, кто присутствовал. А с меня, как обычно, контент. С вас, как всегда, лайк, подписка. И до скорого. Адьюс, братва. Увидимся в следующей серии.